США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности ДРСМД если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Об этом заявил 4 декабря в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство ТАСС. «Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы, попадающие под ДРСНД. После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — добавил Помпео. Глава Газдепа по отметил что эта позиция была поддержана союзниками США по НАТО, с которыми вопрос ракетного договора обсуждался в Брюсселе. Насчет этого есть полное единство среди членов НАТО, подчеркнул госсекретарь секретарь США. Он добавил, что Соединенные Штаты ранее уже призывали Россию вернуться к соблюдению ТРСНД, но пока нет никаких признаков, что они это делают. Договор не разрешает странам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. В частности, США считают, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты комплекса Искандера, В Пентагоне полагают что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. 15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСНД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающий договор ракетные системы. Об этом заявила замго США Андреа Томпс. Текст распространен американским постпредством при ООН в Женеве. По ее словам, Встреча была неудовлетворительной, поскольку Москва продолжает нарушать договор и не подготовила объяснения, как собирается вернуться к его полному соблюдению. Наше послание было ясно, Россия должна уничтожить нарушающие договор ракетные системы, сказал и дипломат. США начнут выход из договора о ракетах средней и малой дальности 2 февраля без учета согласия России. Процесс займет 6 месяцев, уточнил заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при ГАЗДЕПИ США Андреа Томаса. Замглавы российского МИД Сергей Редков, в свою очередь, также заявил, что продвижения вперед нет, передает РИА новости, по его словам. Позиция США застыла на месте. Их требования к России не содержат конкретики, что в итоге не позволяет рассчитывать на сближение подходов. Дипломат подчеркнул, что Москва готова к диалогу на основе равноправия без ультиматумов. Однако Вашингтон не хочет конструктивно воспринимать предложения российской страны. Рипков добавил что Россия выступила с инициативой провести новую встречу, но пока США не подтвердили готовность в ней участвовать. После заявления американского лидера госсекретарь США Майк Помпе официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Россия считает эти обвинения ложными. Ранее 16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США приехали на консультации по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности с ультиматумом.